Ну что ж, Валентинович, поздравляю вас, мы спасены. Официальное заявление после скандала у Путина. Цены на сахар и еще на что-то на квартал будут стабильными. Некоторые остряки предлагают внести это изменение в Конституцию, что цены вот на квартал у нас такие-то, затвердить, так сказать, успех. Что да, вы думаете? Ну, что-то, знаете, в духе Зоченкова, Верченко, я уж не знаю. Ну вот как и это? Петрова. Ну вот смотрите, президент сказал о повышении цен, когда было 71% на сахар. Никогда 20% повысилось, ни 30%, ни 35%, и даже не 40%, и даже не 50%. А в конце года вдруг Путин узнал, с некоторым, видимо, изумлением, что цены на сахар поднялись вон на сколько. И никому не приходит в голову, что это странно, да, что такого не может быть. Где же раньше-то были все? И тут же Мишустин: да да, Владимир Владимирович, упустили. Вы о чем думаете, товарищи? Да-да, у нас есть механизмы, мы все И остановили на квартал. А где раньше-то были? Это нормально? Или все они просто не понимают многие? Из них что они делают, что говорят? И как это со стороны все дико для нормальных людей? даже смешно. Да, ну, вы знаете, я, по-моему, в прошлый раз, когда был в вашей студии, я говорил, что это шизофрения такая. То есть, ребята, вы определитесь, как в том анекдоте. Да, э, ребята никак не могут определиться. Если действительно э, мы следуем за Конституцией, и там, по-моему, в первой статье прямо написано, что Российская Федерация — это социальное государство, то, наверное, и цены на жизненно необходимые товары да. должны быть действительно приличные и соответствовать доходам граждан, вот. Но с другой стороны, значит, руководители России они как-то считают, что они должны быть вот в мировом тренде, а мировой тренд это в том числе и членство в Вы знаете, несколько лет назад нас тянули за уши в эту организацию ВТО, хотя я Тогда очень активно выступал против Всемирная и... торговая организация А сколько мы да. потеряли на этом вступлении Во всемирную торговую? Кто-нибудь может сказать? Потеряли мы страшно Но я хотел бы сказать, что ведь Один из главных пунктов значит, Вот этого самого Устава ВТО Это значит, Либерализация цен так. Либерализация цен И цены на внутреннем рынке Должны соответствовать ценам на мировом рынке я э, э, помню, э, как значит, пытались контролировать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. Э, наиболее продвинутые наши чиновники говорили, мы не можем этого делать, потому что мы члены ВТО, и ВТО нам грозит пальчиком, что у нас цены на бензин, дизельное топливо, э, ну и природный газ для населения, он... Э, должен быть на уровне мировых цен. Хотя я прекрасно знаю, что есть целый ряд стран, где вообще бесплатно разливали бензин. Но тем не менее, значит, вот такой аргумент используется. Ребята, вы определитесь. Или вы хотите быть членами ВТО, и тогда, соответственно, у нас цены на все мировые. Или вы действительно социальное государство. Ну, а тут действительно... Мишустин обещался, что он будет контролировать цены. Я не очень понимаю, что значит слово «контролировать» в современных условиях. Наблюдать за ними? Да. Докладывать о динамике этих цен? Да. Но реально-то управлять этими ценами премьер-министр не может, у него нет никаких рычагов. Если у кого-то еще какие-то рычаги в России есть, то эти рычаги находятся у денежных властей, у Центрального банка. Но давайте вспомним, в 2014 году, когда первые экономические санкции против России начались, немедленно значит, Москва отреагировала, что мы начинаем импортозамещение. Я значит, помню, что там были красивые цифры по продовольствию, по сельскому хозяйству, но ну, еще по 23 отраслям промышленности импортозамещения значит Даже поручили Росстату, чтобы Росстат открыл отдельную страницу под названием «Импортозамещение». Но я как экономист слежу всегда за Росстатом. Я больше люблю цифры, чем слова. Так вот, я сегодняшний день вам докладываю на этой страничке, есть у несколько цифр по сельскому хозяйству продовольствия. По промышленности, по 23 трем отраслям промышленности, про импортозамещение полный молчок, потому что там полный швак. Полный швак. Вот. А что касается сельского хозяйства и продовольствия, ну, замещение провалено, провалено. Привожу отдельные примеры, что мы там сократили импорт того-то, другого, но в целом-то, если брать картину не отдельными фрагментами, то импортозамещение провалено. А даже если предположим, вы приходите в магазин и покупаете какой-то товар, на котором написано Made in Russia. Это не значит, что он «made in Russia». Он здесь доведен, как бы до розницы как бы приведен в соответствие, в кондицию. Даже если, предположим, выращенное зерно в России на нашей русской земле, то ведь для того, чтобы выращивать это зерно, нужны тракторы, нужны комбайны. А это все импортно, это все издержки производства продуктов, которые имеет валютную составляющую. А можно я к центральному банку, центральный да. банк вместе с Менфеном, они планово снижают курс валюты российского рубля. Да. И спрашиваются, а как вы можете держать рублевые цены, если э, у нас финансовый регулятор снижает валютный курс рубля? Можно вот, я вам я задам вопрос? Я не понимаю, как Мишустин может отдавать под козырек то, что он реально сделать просто не может, даже близко. Вот. Именно об этом я и хочу вас спросить. Задам вам очень странный вопрос. Скажите, профессор, а почему Владимир Путин, у которого и рычаги, и справки, и Мишустина в подчинении, и все на свете, и ФСБ, и разведка, и мировые ученые, пожалуйста, вот лучшие журналы, выдержки, дайджесты, специалисты, советчики, почему Путин не говорит вашим языком? Не приводит такие же примеры, вот как вы сейчас? Вообще? Все это не произносит, хотя он, извиняюсь, ближе сегодня к экономике, чем вы, а уж тем более мы журналисты. Перед ним все щелчком любая цифра, любая статья, любой прогноз, любой анализ. А представить, что Путин говорит вашим языком и вот эти примеры приводит, как вы сейчас невозможно. Объясните, почему. Андрей во-первых, он окружён людьми, которые не заинтересованы в экономическом процветании России. Вот я как-то с Сергеем Владимировичем общался и спрашивал, сколько минут в неделю или в месяц... А какой? Сережа говорит, видит его раз в году и то, так сказать, о -о, с большим о, трудом. Ну, Сергей Юрьевич примерно искал, говорит, 5 минут в месяц на бегу. Вот, да. А эти ребята, они из кабинета президента не выходят. Я имею в виду и Кудрина, я имею в виду и, конечно, Грефа, и госпожу Набиулину. Они облепили, ну а это, если так называть со своими э, именами, это агента влияния. Понимаете, я ведь не какой-то там э, специалист э, в области разведки. там или... Ну что за я, заговор как, такой? Ну как это твоя по действиям, понимаете, Но ну, один раз человек может ошибиться, два, но если из года в год они действуют четко в интересах нашего геополитического противника, ну что вы из меня делаете, идиотом? Это, конечно же, ярко выраженный агент влияния, понимаете? Ярко выраженный агент влияния. И вот эти агенты влияния, они окружили Путина, и, собственно, свистят ему в ухо, а Путин... Вообще, я вам должен сказать, что Путин крайне редко высказывается по вопросам экономики. Да. Крайне редко. Такое ощущение, что ему запрещено заходить за эту красную линию. Ему разрешено говорить там о нашей истории, ему можно там говорить о внешней политике, ему там еще о чем-то можно говорить, но экономика и особенно денежно-кредитная сфера – это была раса для него, и это, в общем, закрытая территория. Закрытая территория. 20 лет я слежу. У Центрального банка Владимир Владимирович, наверное, раз и 10 только высказался, и 9 из них он высказался просто в положительном смысле, что все хорошо, прекрасная маркиза, продолжайте идти тем же путем. Но вот единственный раз, единственный раз, когда по Центральному банку была попытка как-то на него повлиять, это в марте обращение к нашему народу по поводу поведа, и там он сформулировал, что Центральному банку надо вести, значит, кредитные каникулы на полгода, там предоставить предприятиям экономики нулевые под нулевой процент кредиты для того, чтобы они могли выплачивать зарплату, ну и еще что-то. Но ведь эти указания, приказания или рекомендации, они не были выполнены. Они не были выполнены. И Владимир Владимирович прекрасно понимал, то, что он говорил, это скорее всего... Поэтому наши средства массовой информации предпочли этот вопрос заметить. Но я же мониторю исполнение этих указаний. А там нулевое исполнение. Нулевое исполнение. Вот, так что... А что а... вообще вы думаете о Путине? Он сильный, он потерял силу, он устал, он никогда не был сильным, все это спектакль. Ну вот честно, как вы видите Путин? Я вам честно скажу, когда он заступил на пост президента 2001-2002 год, первое, что он попытался сделать, это поставить Центральный банк на место. Это я хорошо помню, я в это время сам работал в Центральном банке. В Государственной Думе в это время вносили серьезные поправки законодательства, в том числе значит, готовился закон о Центральном банке. Вот. И, в общем, ему не удалось это сделать. Ему не удалось сделать, поставить Центральный банк под свой контроль. Я помню тогда была такая, как бы компромиссная компромиссный вариант. Я помню тогда, значит, решили повысить статус Веба, Веб сделали институтом развития и Веб вывели из-под контроля центрального банка. Но ну, банкиры поняли этот ход, это была попытка что-то противопоставить центральному банку. Но, к сожалению, ВЭП не сумел противостоять Центральному банку. Не буду сейчас эту историю рассказывать. Сегодня Веб вообще имеет очень <смех> <такой> печальный, <смех> печальный вид. Вот. Так что, а Центральный банк, наоборот, выбирал обороты. Он в 2013 году получил статус финансового мегарегулятора. Я тогда, помню, сказал, а зачем вообще нам вот какое-то правительство... За что отвечает мэр, например, министерство Министерстве экономического развития? У меня есть бывшие студенты и аспиранты, которые работают в мэрию, так что я получаю оттуда первичную информацию. они ни за что не отвечают. Они просто вот создают видимость. Создают видимость понимаете? То есть, нынешняя система не жизнеспособна? Система управления, руководство страной? Ну, видим у нас губернатор, какие-то странные ребята, знаете, да, что Солодов губернатор там на Дальнем Востоке объявил выходным 35 декабря. Я также 32-е, 33-е, 34-е. Ну, они в своем календаре живут. Потом не сказал, когда Новый год, ну, так сказать, такие. И не поправился. Он переживает, что он глупости говорит. я понимаю, вижу. Но как поправиться, не знают. И наговорку не спишут, как я не человек, похожий на Скуратова. Ну, ну ничего, не прямой эфир, так сказать, все вид никакого монтажа. Растерянные, наивные. Я сейчас про Чибиса не говорю в Мурманске. Это вообще притча в языцах уже сегодня. Или министр Козлов, экология, замечательный человек. У нас с экологией, как вы знаете, проблемы. У нас Путин проводит совещание по экологии. Министр за месяц своего руководства, только одна у него была командировка, знаете куда? На южный берег Крыма. Он там в шашлыки жарил в заповеднике из какого-то козла или оленя местного. Так сказать. Вот там mm -hmm. самое, самый загрязненный воздух в России это Крым. Не Сибирские сибирское mm -hmm. усолье, так сказать, не патанин с Снорильском. Mm -hmm. mm -hmm. А сейчас mm -hmm. они сердечные, я сегодня пресс секретарю звонил, никак понять не могу. Сумасшед сходили. Им нужно срочно потратить десятки миллионов рублей на создание новой эмблемы Минприроды. Но ну, пришел новый министр, он хочет новую эмблему. Может, даже с цветами радуги, так сказать, это сейчас в тренде. А то, что а. все эти вывески поменять по стране, это еще десятки миллионов в голову не приходит. У них деньги остались надо до Нового года потратить ну, бред. А. То есть система бредовая в стране. От нее ждать нечего. Пора это сказать честно, ребята. Мы живем в бреду. Как вы считаете? Ну да, да, да, вот с моей точки зрения, COVID-19 некая неоколосла бумажка, которая да. протестировала общество насколько общество действительно согласно с этими бредовыми идеями о происхождении и степени угрозы страны COVID-19. И, соответственно, значит, тестирование показало, что ну, я вижу, когда, скажем, люди идут в сельской местности в морниках, ну это что? Это уже, извините, диагноз. Его уже точно надо лечить, но только не по линии ковида. Сегодня охранник в одном из городов магазинов разбил машину посетителя магазина за то, что он пришел в магазин без маски. Mm. Ну да, да, да, да. Так что... Так что, да, тут уже, знаете, надо говорить не об экономике, тут уже медицина в чистом виде. Что же нас значит... ждет? Какой будет доллар после Нового года? Сколько будет стоить он по отношению к рублю? Точнее, рубль по отношению к доллару и евро. Ну, я вам должен сказать, что сегодня ведь центральные банки, ведущие центральные банки, они устроили ралли. Кто, значит, напечатает больше бумажек, и, соответственно, кто больше обесценит свою валюту. Основные участники этого ралли ЕЦБ, Федеральная резервная система, Банки Японии, кстати, и Народный банк Китая тоже подключился в последнее время к этому. Конец, это, конечно, все плохо, все они бегут в одном направлении, валютный обрыв, как я говорю, вот. и в этом смысле, конечно, Центральный банк России, его печатный станок тоже включился, но работает с очень... Очень вяло, очень вяло. Не сравнить с этой бешеной скоростью станка Федеральной резервной системы, ЕЦБ. Но, тем не менее, все равно, конечно, рубль будет обесцениваться по отношению к доллару. Он будет обесцениваться, я даже могу о многих причинах говорить, но я скажу о фундаментальной причине. Понимаете, чем слабее экономика, тем слабее валюта. Вот я вот не буду там в деталях какие-то погружаться. Вот давайте мы посмотрим. Уже сейчас кончается год, и уже то, что раньше называлось оценками Международного валютного фонда, считайте, это уже фактические цифры. У нас, значит, глубина падения нашей экономики, она в полтора раза больше, чем средняя мировая величина падения экономики. По следующему, году, по следующему году прогноз ФРС такой. Значит, мировая экономика вырастет где-то примерно на 5,2%, а российская только на 2,5%. То есть это вот просто штришки, которые показывают динамику нынешнего года, ожидаемую динамику будущего года. А ведь если взять 20 лет, то все 20 лет доля России в мировой экономике снижалась. Мы слышим каждый день или каждую неделю эти... Разговоры насчет удвоения ВВП, о том, что там Россия должна стать пятой экономикой мира. Но ведь это же все словоблудие. На самом-то деле Россия отстает все более и более отстает от мира в целом. И естественно, что страна, у которой экономика деградирует, не может иметь крепкую валюту. Я могу дальше продолжать как бы на эту тему, но даже этого тезиса достаточно. Что это, что нас ждет через год? Вот давайте как будто мы с вами сидим в первом году, 15 декабря прошел 2021 год. Что с нами, с нашими кошельками, с ковидом? Вот ваш прогноз. Ну, знаете, если все-таки мы исключаем из нашего прогноза какие-то события чрезвычайные, используя метод экстраполяции, вы понимаете, что это такое. То есть мы продолжаем значит, проецировать тренды предыдущих лет на будущий год. Но естественно, что у нас и жизненный уровень средний упадет по стране. Число нищих увеличится. Кстати, по оценкам число нищих в России в этом году должно увеличиться на 3 миллиона человек примерно до 21,5 миллиона человек. Это при численности населения 145 миллионов. Но если брать нищих и бедных, то у нас половина населения попадает сразу же в эту категорию. Так что этот показатель будет расти. Значит, темпы экономического роста, я с этим согласен, с этим согласен, согласен с МВФ, темпы экономического роста будут по-прежнему ниже среднемировых. То есть, у нас уже там доля э, мировой экономики где-то может скатиться до 2,5%. Помните, ведь в Советском Союзе э, мы всегда гордились, что у нас вторая в мире экономика и доля Советского Союза, там, э, мировом ВВП, там составляет где-то э, порядка э, 15-20%. И а сегодня... первая в Европе. Вот такая вот картинка. И Дальше да. э, естественно, инвестиций никаких. Валютный курс рубля по-прежнему падает, уж точно он за 100, дол... 100 рублей за доллар он упадет через год, если будет все так же продолжаться. Безусловно, что экспорт углеводородов будет падать, и это основной источник пополнения бюджета. Он будет истекать, причем он будет истекать не только в связи с тем, что цены на углеводород на мировом рынке будут очень вялыми, не буду сейчас эти причины разъяснять, но ведь мало кто задумывается о том, что у нас истощается сырьевая, сырьевая база. Так что, может быть, еще на годик-то хватит, а если так мы на три года спроецируем, скажем, где-нибудь там 15 декабря 2023 года, то там мы уже с вами обсуждали вопрос истощения нефтяных и газовых месторождений России. Вот такая вот картиночка интересная. Дальше, соответственно, если не хватает дохода в бюджет, надо чем-то этот дефицит закрывать. Чем закрывать? Естественно, на уме Россия до сих пор отличалась от других стран, что у нее доля, вернее, уровень государственного долга был не очень высокий. Но, правда, тут было лукавство, потому что считали только долг по сектору органов государственного управления, не считали госкорпорации госкорпорациями там другая получалась уже суммарная картинка но тем не менее значит долг будет расти и конечно этот долг придется закрывать с помощью новых заимствований Минфина вот но поскольку значит размещать бумаги Минфина будет все сложнее и сложнее то значит придется этой же маной девице на все-таки прекратить свое жеманство и сказать, что она начинает необеспеченную, осуществлять необеспеченную эмиссию рубля. Она необеспеченная эмиссия рубля уже в этом году имеет место быть, а это и есть, есть источник инфляции. Ведь что нам долбило Набиолина с 2013 -го года? Таргетирование инфляции. Таргетирование инфляции. Они даже не стесняются использовать англоязычные термины. Это же ведь термин из вашингтонского консенсуса. Вы могли бы хотя бы сказать там борьба с инфляцией, но даже это неправильно будет перевод. Это достижение целевых показателей по инфляции. В Конституции 75-й статье говорится о том, что главной задачей Центрального банка является недопущение инфляции, а у них уже таргетирование инфляции. Чувствуете разницу? Вот так вот, то есть э, сплошное нарушение, сплошное нарушение законодательства. Поэтому вот в этом году были поправки Конституции, меня все время пытались э, втянуть в эти азартные разговоры относительно того, как, как нам будет хорошо жить э, вот в этой новой исправленной Конституции. А я говорил, вы знаете, она и сейчас ноль, поэтому какие поправки не принимались, все равно, э, как ни помножай на ноль, все равно будет ноль. Сегодня мы видим вот это бесстыдство, практически уже никто и не исполняет Конституцию. Дальше. Почему даже, может быть, в следующем году будет тяжелее, чем в этом? Потому что ведь в марте этого года Путин, обращаясь к народу, сказал про эти каникулы. Налоговые каникулы, кредитные каникулы. Чуть позже было сказано о моратории, о банкротстве. Но ведь э, половина малого и среднего бизнеса де-факто умерла. Да. А оно умерло, да. они умерли, но свидетельство о смерти не выписывают. Свидетельство о смерти будут выписывать, когда закончится мораторий. Нет, почему? Прихать. Свидетельство о смерти будет выписано, когда будут выборы в Государственную Думу. Но Совершенно все... очевидно, что три дня и три ночи голосуйте, ничего не даст. Потому что люди будут три дня и три ночи кольцами стоять, живем вокруг каждой урны. Никаких вбросов больше не будет. Будет жесткий контроль, будет перемена всего на свете, потому что люди, которые отвечают за вбросы, не захотят идти в тюрьмы. Будут массовые предательства этого режима, что понятно, потому что сколько же можно нарушать законы, голосовать на пеньках. Почему? Все идет к тому, осталось -то полгода. Осталось всего ничего, но чуть больше. Ну, да. Время меняется стремительное количество компромата, который выливается на дочку, на зятя, на семью президента, на э, ковальчуков этих несчастных, так сказать, Кто а мы не знали, чем занимаются ковальчуки, не видели этого. Господи, прости. Но, э, но сейчас Навальный, который называет по именам убийц, да, очень просто сравнить те, кто летел в самолете с реальными портретами реальных сотрудников. Все, понятно, что миру все это надоело, мы становимся опасны. Возразить на Навального им нечего, только одно, знаете, когда то Вали Юмашев, талантливый журналист у нас в Ганьке был такой, письма э, сортировал, ни в жизни одной статьи не написал Юмашев, потом стал, я его с Ельциным, моя, моя, так сказать, история, потому что я отказался писать книжку э, «Исповедь на заданную тему», Ельцин одну главу сделал. С Львом Суханом мы тогда сидели. Я мне надоел, я Чурбану удел. Мемара мне было гораздо интереснее в тюрьму приезжать. Я привел к Юмашу. Он сидел у нас в соседнем кабинете со мной в огоньке у женского туалета. И вот, так сказать, то, что он зайца затвердился. Тут полторанин спустя 20 лет, книга раскаяния Михаил Никифорович, и власть втратила вам эквивалент. Юмашу прочитал книжку и сказал одну фразу: одну, Зайка, одну сказал: в книге Полторанина нет ни слова правды. Все, там том вот такой, как это он он бедный, каждую страницу что ли изучал документально, да кто ему этому мозгов на это не хватит, но фраза то какая, нет ни слова правды и точку как поставил, а смешно, они говорят а смешно, сегодня по Навальному, Песков тоже говорит, ну чушь собачья, бред сивой кобылы, а смешно, Сиенед ходит к этим генералам по квартирам с вопросом, зачем вы хотели убить Навального в Москве? Издеваются, потому что им тоже смешно. Люди стали смешными и не понимают, что они смешны. Вот ведь в чем вопрос. Аперетто, да, да. в которой они все участвуют, не понимают, что это уже оперетта, Только музыка не Кальмана, а их собственного творчества. Поэтому аперетто вот слушать невозможно. Ну, вы понимаете, оперета может незаметно перейти в драму. Да, Поэтому да, драма да. будет тогда, когда начинаются выборы в Госдуму. Не надо не питать никаких иллюзий, если Дума будет оппозиционная, то первый вопрос, первый вопрос будет какой? правильный? Импичмент президенту, mm -hmm. точка, Все. Видите, как они сейчас тракуются, это самое э, иммунитет. Да живот, что угодно, они могут иммунитеты 20 раз. Но народ доведен до крайней степени отчаяния. Вы но же называйте В Чили ведь Пиначет тоже обкладывался иммунитетами. Господи, а, а, помогали, а то ну, а Хонакер в ГДР не обкладывался? Подождите, вот Хонакер тоже там что то было. выперли и все. Я помню, как это было, как он сидел в посольстве Чили в Москве. Я mm -hmm. увидел его, навещал. Итог. Они правда ничего не понимают, что происходит. Делают вид, растеряны все эта власть, вот все эти, так сказать, идеологи наши, Знаете, как все интересно исчезли. Громов вообще исчез в повестке дня. Москалькова, которая самая, да, защищает права человека, когда все погибает. Вообще ее нету. Одно было сообщение, что она уходит на самоизоляцию. Ну, не тянут, ребята. Ну, все. Ковид все про всех показал. Как вы считаете? Они что-то еще придумают, YouTube заблокируют окончательно, интернет выключат. Что они еще? Или наоборот, они полностью деморализованы на самом деле? И история с Навальным сегодня вот этот списки просто убийц поименно их добивает. Ну вот вы знаете, я меньше, конечно, вникаю в эти истории с Навальным и с этими списками, а вот экономика она показывает, что у людей точно уже шизофрения. Uh -huh. Шизофреник это человек больной и, конечно. У меня, кстати говоря, я когда там руководил одним трудовым коллективом, у меня одна дама была э, шизофреничка. Мне просто меня предупредили, что тебе будет очень сложно. Я на нее потратил два года. Сделать ничего нельзя, А когда их столько, я даже не представляю, их я далек вообще от этой власти, уже там, я не знаю, в советское время я еще как-то соприкасался с властью, сейчас я не соприкасаюсь, у меня есть один человек, который был там советником очень большого человека, который неожиданно исчез, он так выражается, говорит, эти люди находятся на квадратной миле, а на этой квадратной миле там какой-то другой воздух и другая атмосфера, и у них восприятие мира, Доконящиеся за пределами этой квадратной мили. Слушайте, когда все, совершенно... когда все приезжали в Миран, в этот знаменитый санаторий, он же отель, худеть. И вдруг под санкции попали, так некие олигархи, тоже братья, там же под Петербургом устроили себе Мирану. Выписали тех же врачей, сделали такие же катки, точную копию построили санаторий в Мирану, сделали для себя. У нас есть концертный зал на 100 мест где великий музыкант играет так сказать, для олигархов музыку 40 минут, потом они таскать за банкетом, кому какие денежки, там куда, какой Венеции, как помочь от какого наводнения. У нас, а это действительно свой мир. Он уже правда свой, совсем свой. Но у этого мира, у этой ситуации, когда все все видят, и интернет правит страной, интернет правит страной, не Кремль. Как вы считаете, у них будущее есть? У Нет, у них точно будущего нету. Они не нужны ни русскому народу, они не нужны и заокеанским хозяевам. Там-то понятно, да. да а вот будет. будущее русского народа, оно меня больше волнует. Вот И тут я думаю, что действительно следующий год он может быть шансом для нашего народа. Вот, и Вы я выборы. даже думаю, что в каком-то смысле нынешние события за океаном в Соединенных Штатах, они тоже открывают нашим гражданам глаза, понимаете, то есть вот эта вся лжедемократия, все эти выборы, они, в общем-то, уже себя изжили, то есть вот люди прекрасно понимают, что никакого доверия к выборам в Думу уже быть тоже не может, вот, и... В общем, я не знаю, конечно, тут э, я все-таки экономист, э, даже если бы я был бы каким-нибудь там э, политологом в квадрате или в кубе, ну, знаете, все-таки миром управляет Господь Бог, и, и все равно мы не сумеем с нашими мозгами э, смоделировать возможные ситуации. Но то, что ситуация вот очень нестандартная, это очевидно, очевидно, да. Этот фильм... Видеоприложение к большому политическому порталу Караулов Лайф. Вся правда о нашей стране.